Привет! Используем контент для повышения продаж в Инстаграм без рекламы. В прошлом видео мы уже заложили фундамент продаж и возвели стены узнаваемости. Двигаемся дальше, шаг третий. Побуждаем задуматься о покупке. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые фишки про Инстаграм, ТикТок, Ютуб и прочее, прочее, прочее. Приступим! На предыдущем этапе мы образовательным контентом для потенциальных клиентов, находящихся на вершине воронки продаж, задавали общий обзор ключевых преимуществ. Теперь нам жизненно необходимо обратиться к потенциальным клиентам, находящимся уже в середине воронки. Такие клиенты, скорее всего, отреагируют на контент, в котором описаны спецификации продукта или подробные демонстрации продуктов. Потенциальные клиенты также могут заинтересоваться контентом, в котором ваши продукты и услуги сравниваются друг с другом или с конкурентами. Вновь обратимся к зарубежью, ведь там все это уже отработано вплоть до мелочей. Так вот сообщение предназначено для пользователей Android, которые рассматривают возможность подписки на приложение для создания заметок. Пост-карусель содержит массу подробностей о функциях Evernote, которые могут получить доступ пользователи Android. Чтобы стимулировать дальнейшее рассмотрение, пост включает призыв к действию, призывающий потенциальных клиентов посетить блок бренда. Когда вы хотите превратить потенциальных клиентов в потенциальных покупателей, закрытый контент работает зачастую лучше. Контент с закрытым доступом – это ценный источник контактных данных посетителей, которые активно рассматривают возможность покупки. Еще один способ привлечь внимание – пригласить клиентов к разговору с вашей командой. Комментарии, конечно, хорошо, но их трудно отследить, и они быстро теряют актуальность. А вот беседы в личных сообщениях могут охватывать несколько тем. Использовать индивидуальные рекомендации и открывать возможность для преобразования потенциальных клиентов. Переводите беседу на основе комментариев в личное сообщение, нажав «Сообщение» вместо «Ответить под комментарием». Кроме того, вы можете предложить промокоды или бесплатные образцы в своих постах, роликах, историях в Instagram, а затем приглашать потенциальных клиентов в Директ для получения. Чтобы отслеживать потенциальных клиентов, используйте ярлыки в приложении Instagram для организации ваших личных сообщений. Например, вы можете пометить разговоры для продолжения или отметить клиентов, которые забронировали услугу. Для более сложной организации используйте Meta Business Suite для добавления пользовательских меток, ввода контактной информации и написания внутренних заметок. Подпишитесь, чтобы не пропустить полезную информацию, задавайте нам свои вопросы в комментариях и до встречи!